Когда вы общаетесь, вы задаете вопросы, он на них отвечает, и по вопросам, по вашим, вы его как бы ведете по вашим вопросам, и ведете туда, куда вам нужно. Если у вас задача, конечно, продать продукт, это одна ситуация. Если наша задача продать бизнес, то надо понимать, что покупатель бизнеса должен быть способен его унести. Покупатель бизнеса должен быть способен его унести, потому что бизнес все-таки это не товар, который можно купил